Всем привет! На связи Международная ассоциация независимых инвесторов. Рассмотрим компании, популярные компании из области чистой энергетики. Для этого распакуем три крупнейших ETF фонда чистой энергии. Здесь они представлены: ICLM, QCLN и PBW. Посмотрим, что у них внутри и те компании, которые пересекаются, ну или находятся во всех трех ETF. Соберем в список, ну и посмотрим, что из, из этого выйдет. Так, эти семь компаний есть во всех трех ETF. Ну, Встречается, конечно, еще э, несколько компаний, но они уже из области зеленой энергетики, э, но ну, имеется в виду э, те компании, которые производят электромобили. Так, ну а мы остановимся все-таки на чистой энергетике. Так, э, немножко о компаниях. Компания ENPH. Так, производит решение солнечной энергии, предлагает решение для произ... повышения производительности и надежности солнечных модулей. Модулями занимается FSLR, это ведущий мировой поставщик комплексных решений для фотоэлектрической солнечной энергии. Ну, тоже инфраструктурная такая компания. Так, PLAC занимается разработкой систем водородных топливных элементов. Для в том числе и транспортных средств. Так, компания Реги это производитель и поставщик возобновляемых видов топлива. Это биодизель и возобновляемое дизельное топливо. Так, компания Ран поставщик солнечных панелей и аккумуляторов для дома. СЕДГ поставщик оптимизаторов мощности солнечных инвесторов и систем мониторинга для фотоэлектрических батарей. Ну, тоже больше, наверное, обслуживание э, самих панелей солнечных. Ну и компания Т Пик, производитель ветровых лопастей, на долю которого приходится примерно треть проданных береговых лопастей во всем мире. Семь компаний по таблице две компании ENPH и FSLR набрали больше количества баллов 35 и 30 ну и естественно они выглядят немножко так поинтереснее, хотя N чуть перекуплено 160, но если говорить о том, что это все таки ну, такой больше стартап скорее всего потому как и отрасль новая и разработки только сюда еще идут и внедряются то в принципе, ну, очень даже ну, можно пропустить этот момент вот, и рассмотреть эту компанию. Тем более, что все остальные показатели и долгов мало, и рентабельность высокая, а также и маржа валовая высокая. И, и остальные цифры тоже об этом говорят интересно то что еще две компании привлекли внимание это реги и fslr потому как у них и по и и балансовая стоимость достаточно высока по отношению к рыночной стоимости ну то есть близко к рыночной а это говорит уже о недооцененности компаний не знаю по какой причине компания плуг плак 0 PE. даже странно как-то вот но остальные цифры, ух ты, 420 валовая маржа в процентах, зато рентабельность в минусе. Вот, ну, то есть, тут какие-то цифры не очень понятны, поэтому надо более подробно эту компанию рассматривать. Ну а вот эти три компании, в принципе, можно обращать внимание. Тем более, если посмотреть на график, то э, реги... Так, чуть повыше... Реги, она находится в самом низу, ну что, в общем-то, и опять же подтверждается тем, что компания недооцененная. но ну, прямо сейчас брать, конечно, ее не стоит, нужно понаблюдать, может быть, э на развороте ее и прикупить. Ну а остальные компании, они где-то находятся в серединке, все равно даже в СЛР, если находится в районе справедливой стоимости, то тоже как вариант к покупке. Ну, в целом все 7 компаний, они интересны Единственное, что можно ранжировать там, скажем, в одну чуть больше депозитов выложить вложить, другую чуть меньше. Ну, а в целом, в целом компании интересные. Ну, а самая крупная по капитализации это NF, да, 20 миллиардов. Ну и постольку Поскольку компании являются такими, что ли, стартапами, ну, гипотетически, из семи компаний в чистой прибыли только раз, два, три, четыре компании, три в минусе. Вот. Ну и по чистым денежным средствам от операционной деятельности компания Плака, она вот в минусе. Может быть, вот поэтому там и цифры такие не очень-то. Потому как операционная деятельность у тебя здесь не справляется видимо какие-то есть трудности ну и компания ран тоже в минусе операционная деятельность основная деятельность компании то есть она находится в минусе что-то здесь в общем не совсем хорошо вот но по остальным компаниям это в принципе в плюсе поэтому можно на них смотреть и из них выбирать так ну вот такие вот семь компаний так что какая компания больше нравится пишите в комментариях Выбирайте. Увидимся в следующем видео.